Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня опять о подкормках. Хочу поделиться с вами отличным рецептом подкормки из травы. Все наверняка знают о такой подкормке, как бродиловка, которая готовится из травы, из одуанчиков, крапивы или других трав. Сегодня же я расскажу более простой рецепт. Например, если брать бродиловку, она имеет неприятный запах, После подкормки бродиловку хоть-то на огород не выходи, запах, конечно же, неприятный. От моей подкормки запаха никакого нет, а эффект такой же. Эта подкормка называется ферментированный чай. Ферментация ⁇ это процесс преобразования нерастворимых веществ в клетках растений в легкодоступные и легко усваиваемые растениями. Чтобы приготовить ферментированный чай, подойдет любая трава с огорода. Это может быть скошная трава где-то на поле это могут быть сорняки после прополки в общем любая трава не стоит лишь применять траву которую вы обрабатывали гербицидами например газонная трава если вы обработали такую траву гербицидом то ее ни в коем случае нельзя использовать для ферментации для бродиловки и для компостирования такую траву придется выбросить ферментация довольно простой процесс можно взять скошную траву и складировать ее в обычную компостную кучу. А можно засыпать вот такой вот черный пакет для мусора. Заполните такой пакет травой э, доверху и завяжите пакет. Если трава немножко подсохшая, то влажните ее и оставьте пакет на 3-4 дня. Летом очень тепло. И температура для ферментации должна быть плюс 22, плюс 27 градусов тепла. В таких условиях трава начнет процесс горения, поднимется высокая температура. И если даже на траве, на сорняках присутствовали какие-либо вредители, либо различные фитопатогены, при высокой температуре горения, она может достигать 70 градусов, они все погибнут. Через 3-4 дня трава в пакете станет светло-коричневого цвета. Значит, она уже готова для нашей подкормки. В таком удобрении будет много азота, а также различных микроэлементов, так нужных для наших растений. Чтобы приготовить раствор для полива, возьмите перепревшую траву. Вот я вам покажу, как она выглядит. Вот такого она коричневого цвета. И заполните ведро 10-литровое на одну треть. Залейте обычной водой. Размешайте, и раствор готов для полива. И можно подкармливать практически любые культуры. Это могут быть огурцы, это могут быть томаты, капуста, ягодные кустарники и плодовые деревья. Такая подкормка пойдет им на пользу. Растения быстро окрепнут и пойдут в рост. В отличие от бродиловки, которую нужно настаивать 5-7 дней, которая имеет неприятный запах, такой настой не имеет практически запаха. Данное удобрение легко приготовить, оно не требует никаких затрат и усилий. Перед тем, как подкормить растение, если почва сухая, пролейте ее водой, обычной чистой водой. Это касается любых подкормок, не только ферментированным чаем, но и различными другими удобрениями. Если почва сухая, всегда проливайте ее перед подкормкой чистой водой. Также хочу обратить внимание что в таких подкормках, как бродиловка и ферментированный чай, очень много азота. Если переборщить с подкормками наших растений, особенно это касается томатов, то пойдет жирование, начнется активное нарастание зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению. Так что такие подкормки лучше проводить в первой половине лета, когда растения действительно нуждаются в азоте. Кстати, Таким настоем можно делать и внекорневую подкормку. Возьмите уже готовый разведенный настой в воде, 1 литр настоя на 10 литров воды. Все перемешайте и сделайте внекорневую подкормку. Растения быстро получат необходимое питание и начнут развиваться. Кстати, на дне ведра останется гуща из травы. Можно еще раз в это же ведро залить воду и приготовить... Опять же, раствор для полива, он будет немножко меньшей концентрации, но все-таки пойдет растением на пользу. В конце останется гуща, которую можно достать из ведра, поместить обратно в компост, либо замульчировать этой гущей, этой вот травой, какие-то грядки. Также растением это пойдет на пользу. Ферментированный чай из травы может приготовить каждый. Он не требует каких-либо денежных затрат, и все материалы доступны каждому. Растения после такой подкормки начнут хорошо развиваться и дадут отличный урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!